Дорогие друзья, партнеры, коллеги-инвесторы и просто энтузиасты SkyWay. Я очень волнуюсь, когда выступаю перед вами. И не потому, что мне страшно выступать. Нет, потому что я понимаю глубину ответственности за то доверие, которое оказали мне сотни тысяч человек со всего мира, вложив свои инвестиции в технологию SkyWay. Вот поэтому я всегда волнуюсь. Рад приветствовать вас на четвертом экофесте здесь, в Мариной Горке, в экаких-то парке SkyWay. Этот небольшой белорусский городок благодаря нам и вам всем стал известен во всем мире, по меньшей мере в двух десятках стран, где проживают наши инвесторы. А ведь многие из этих стран даже не знали, что есть такое государство, Беларусь, так как она воспринимается многими за рубежом как часть России и не в центре Европы, Европы а где-то там, в Сибири, за Уралом. Бывший танковый полигон, где совсем недавно во время земных работ нашли очередной не разорвавшийся снаряд, стал еще краше. Посмотрите вокруг себя, и вы убедитесь в этом сами. Заложенное в основу СКВ решения, которые мы демонстрируем здесь, в Белорусском инновационном центре струнных технологий, в центре Европы, имеют глобальный преобразовательный потенциал. Мы переезжаем весь мир минимум на 10 лет, и к нам уже приезжают из многих стран учиться, а из Японии, недавно приезжали к нам за вдохновением. Хотя, по большому счету, мы еще стартап, так как пока не вышли на мировой рынок с коммерческими проектами. Мы создали серьезную материальную базу и нематериальные активы, без чего невозможно проектировать и строить инновационные комплексы Skyway. Любой заказчик, и неважно с какой он страны, хочет увидеть три составляющие. Первое реально работающую и сертифицированную технологию. Второе рыночную привлекательность предлагаемых решений. И третье команду и активы, материальные и нематериальные, необходимые для реализации адресных проектов. Все перечислено у нас уже есть, и мы решительно движемся вперед к достижению самых амбициозных целей. У инженерных компании за технологии, то есть у всех наших инвесторов, Сегодня имеется основные средства на сумму более 16,6 миллионов долларов, 36 зданий и сооружений, более 3000 единиц машины и оборудования, в том числе компьютеров, ноутбуков, мониторов, 32 и десятки тысяч единиц инструмента, инвентаря, другого имущества. Нематериальные активы на 2 миллиона 700 тысяч долларов, это профессиональный софт, в том числе права на программное обеспечение 3D Experience и права на пользу землей. И вот что самое важное, я считаю, сформированный деньгами и зарегистрированный в Уставный фонд размером 56 миллионов долларов США. Это примерно столько же, сколько у такого белорусского гиганта, как Минский завод колесных тягачей, ну, который делает раке это, ракетовозы. Это известный завод. А ведь только в Минске есть еще ряд компаний, кроме заостронной технологии, которыми владеет GTI Global Transport Investment, то есть все э, инвесторы в технологию Skyway, они являются собственниками недвижимости, офисной и производственной, суммарной площадью более чем 10 тысяч квадратных метров. Менее чем за 4 года с начала проектирования первого вбитого колышка, на бывшем танковом полигоне площадью около 36 гектаров это вот здесь, впервые в мире с нуля построено 5 демонстрационно-сертификационных тестовых комплексов SkyWay разных типов, общей протяженностью более 4 километров. Мы постоянно совершенствуем технологию, для чего собственно и создан ЭкоТехноПарк в логике на 100 лет. Уже проведена модернизация полужесткой путевой структуры, она вот здесь вот, с целью увеличения грузоподъемности в 3 раза. Раньше Юнибак ездил, а сейчас уже мод юнибус который весит ну, около 4 тонн. На ферме-стурной эстакаде произведена модернизация дорожки качения под головку рельса ленточного типа, что на порядок повысило ровность пути. Именно неустранимые микронеровности проката стандартных стальных профилей создают сегодня основные проблемы с плавностью хода и шумом при движении наших транспортных средств. И здесь уже испытываются разные типы инновационных бестыковых головок рельсов, не будет даже сварных швов, которые также создают небольшой дополнительный стук при качении колеса из-за локального, локального изменения твердости в сварном шве. Построена вся необходимая инфраструктура второго уровня, станции, стрелочные переводы, многокилометровые инженерные сети водопровода канализации, системы энергобеспечения с сетями общей мощностью около 1000 кВт, системы связи и интеллектуального управления, оснащенные системой датчиков и техническим зрением. Заканчивается строительство 6-го тестового комплекса почти километровой длины, но ну, он справа от, вас, справа от вас, там видны эти опоры арочные, с отработки стандартов для природно-климатических условий, условий Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе для обкатки подвижного состава в тропическом исполнении, изготовленного в Минске перед его поставками Дубай, Абу-Даби, Шаржу и другие города и регионы стран Ближнего Востока и Азии. Нами уже разработано 11 принципиально разных моделей инновационных лесовых электромобилей, которые были изготовлены на собственном производстве, созданном с нуля и оснащенном самым современным станочным оборудованием. На базе одной из пассажирских моделей, а именно Юникара, Изготовлены две модификации. Одиночная машина и сочлененная из трех секций. А вот мы сделали три ну, токсикционный уникар, а потом разделили их. И вот бегают два уникара. Это то, что было, мы сделали из поезда, из уникаров. А также выполнена еще одна совершенно новая тропическая модификация с четырьохместным салоном веб-исполнения это для поставки в шаржу на тестовый участок. А ведь каждая из этих машин сложнейшее транспортное средство, не по своей сложности самолету, и значительно превосходящее по своей инновационности тоже электромобиль Тесла. Я поставил специально, электромобиль Тесла – это мой электромобиль, рядом с Юнибусом высокоскоростным, чтобы посмотрели инновационность там и там. Мы спрактировали и… А высокоскоростной юнибус это что же электромобиль? Это электро... Юнимобиль тоже электромобиль, но для асфальта. Но есть и для рельсового электромобиль. Потому что мы сделали в логике автомобиля, а не поезда, паровоза. Потому что наше транспортное средство это разновидность автомобиля только на основных колесах. <coughs> мы спроектировали, изготовили еще одну эффективную машину, – «Юнилайт». Там он стоит, я не знаю, вы видели или нет, за Юникаром. На этот наш продукт уже есть заказ и в следующем году первая коммерческая трасса будет введена в строй в тестовом режиме. Есть поговорка – сапожник без сапог, портной без порток. Но это не относится ко мне, автору генерального конструктора Skyway, поэтому первый заказ на коммерческую трассу поступил в технологии» от фермерского хозяйства Юницкого что находится по соседству как с экотехнопарком. Справа от вас, вот там, за стромным ограждением. То есть я как фермер плачу за проектирование трассы, плачу за изготовление. То есть это коммерческий заказ. А не просто там по блату мне сделайте там бесплатно. Нет, за это надо платить. По суперлегкой трассе шестиместными минималайтами после их сертификации планируется доставлять сельхозпродукцию, а затем после опытной промышленной отработки рыбаков, отдыхающих к озеру Надежда, вон там озеро находится, что в километре отхода входа Трасса пройдет над прудом и лесом. Пять моделей транспортных средств, названы, названия которых начинаются на июне, уже сертифицированы. В настоящее время в активной стадии разработки находятся еще четыре новые модели наших рельсовых электромобилей. Их новизна принципиально и заключается не столько в конструктиве, сколько в идеологии, методологиях и глубине внедряемых комплексных подходов. Индустрия 4.0 и цифровизация производства для SkyWay – это то настоящее, которое позволяет получать результат уже на ранних этапах разработки и обеспечивать техническое сопровождение и модернизацию продукции на протяжении всего жизненного цикла. Мы создали грузовой дрон грузоподонности полторы тонны на базе серийного российского вертолета К-26. Он уже летает самостоятельно. Ведь дрон, я многих разочарую, что такое дрон это тот вертолет, который летает самостоятельно, по маршрутному заданию, без пилота и диспетчера. Вот это и есть настоящий дрон. Это то, что является роботом. Потом дронов как таковых на самом деле нет в мире. Хотя многие считают, что дрон – это радиоуправляемая игрушка из детского мира с множеством винтов, которые тоже летают. Это не дрон, на самом деле. А вот тот, кто понимает, в том числе военные, просто в шоке, как мы умудрились это сделать в такие сжатые сроки, за такие малые деньги. Мы не смогли это сделать даже за 10 лет. Чтобы мы и дальше могли совершенствовать, затем продавать эти уникальные летательные аппараты, недавно приобретен в собственность даже небольшой аэродром. Без аэродрома с летной лицензией нам негде было испытывать их и сертифицировать. А без испытаний и сертификации и налета часов, как мы можем продавать? А рынок для них очень большой. Нам удалось сделать невероятно, создать не только мозг дрона, обучить его, создать органы чувств, в том, где техническое зрение он видит, но и оснастить большой и мощный вертолет, где сидел пилот, 12 разработаны нами исполнительными механизмами, которые в управлении вертолетом заменили руки и ноги пилота. Они просто взяли вертолет, и он там стал, сам стал летать. Не полетит сам по себе. Мы спроектировали, наладили производство целой линейкой электрических мотор-колес собственной разработки от несколько киловатт до 100 киловатт. Мы создали уникальный социальный электромобиль, юнимобиль он там стоит в начале площадки, для инвалидов-колясочников, в который водитель может заехать на разработанном нами же инвалидном кресле и сидя в нем отснять управление автомобилем. Но поскольку электромобили для свайта не наш профиль, станет скоро самостоятельным бизнесом, мы намерены продать разработку с прибылью для нас. То есть деньги, что мы вложили в него, с процентами нам вернутся. Это тоже бизнес. Для инженерных компаний мирового уровня ключевым конкурентным фактором является наличие подготовленных и обученных специфики Skyway инженерных и рабочих кадров. А это сегодня, интересная цифра, более тысячи. Мы преодолели как-то незаметно тысячу, перевалили через него. У нас уже больше тысячи сотрудников. А три с небольшим года назад я один здесь после скандала в Литве, спровоцированных там желтой прессой, я стоял здесь в поле один и взывал к небесам. Господи, что делать? Это было совсем недавно. И среди этой тысячи это инженеры, конструкторы проектировщики, дизайнеры, технологи, логисты, строители, экономисты и еще десятки специальностей для проектирования, строительства, эксплуатации новых транспортно-инфраструктурных комплексов, грузовых и пассажирских, городских и высокоскоростных междугородных, включая принципиально новые транспортные эстакады, подвижной состав и инфраструктуру второго уровня. В структуру заострованной технологии уже входит более 80 отделов и конструкторских бюро. Иногда нам, нас, нам говорят, у вас конструкторское бюро? Да, у нас их 80 штук, конструкторское бюро, а не одно. В том числе специальное конструкторско-технологическое бюро с опытным производством, где мы все это изготавливаем. Для сравнения, у мировых отраслевых лидеров на формирование таких команд профессионалов уходит десятилетия. Если взять «Глобус» и, не вращая его наугад, угадкнуть пальцем в любое место, а затем оценить степень развитости здесь транспортной коммуникации, то мы в 99% случаев увидим, здесь нужен Skyway. Поэтому для защиты нашего бизнеса, в том числе от мировых конкурентов, мы активно защищаем нашу индивидуальную собственность и патентуем свои научно-технические разработки в десятках стран. Уже получено более 60 патентов более 60. на промышленные образцы, товарные знаки, изобретения в Беларуси, России, Австралии, Китае, Японии, США, Канаде, Индии, Объединенных Арабских Эмиратах, в 23 странах европейского сообщества и ряде других государств, я уже не буду их перечислять, их много. Регистрация объектов индивидуальной собственности в разных государствах позволяет не только юридически корректно войти в соответствующие рынки со своей продукцией, но и обеспечить ее защиту от, не, от несанкционированного использования и недобросовестной конкуренции. А у нас хватает недобросовестных конкурентов. Ну и радоваться этому не надо, что их много, ну пугаться не надо, они нас стимулируют, особенно меня, они меня стимулируют чтобы еще быстрее, еще больше сделать. Так что спасибо им. Таков вкратце перечень имеющийся в распоряжении инвесторов и группы компаний Skyway материальных и нематериальных активов, составляющих самую важную часть того арсенала, с которым мы ведем борьбу за мировой рынок в самой коррумпированной отрасли транспортной. И эта борьба. Чем дальше, чем жестче будут вестись против нас, здесь никогда и ни при каких обстоятельствах не будет баблажек. И у нас на этот счет не должно быть никаких иллюзий. Иногда я слышу предложение. Почему вы не продаете унибусы? Ведь уже пять типов из них сертифицированы. На самом деле мы не можем продавать унибусы. Они сами по себе никому не нужны. Генри Форду было проще. Он делал только автомобили, не занимался асфальтом, мостами, развязками, заправочными станциями, индивидуальной системой управления и так далее. И кто у него был конкурент, телега, дирижант, карета, которых тянуло по грунтовой дороге лошадь. Такого конкурента легко можно было обогнать в прямом и переносном смысле. Мы же создаем, думайте, новую отрасль и не как науку, а как рыночный продукт. Науку легко делать. Статью написал, стал кандидатом, доктор наук, академиком. А надо это или кому-то, не надо. А мы должны продать то, что мы создаем. Очень сложный, даже сверхсложный продукт, превосходящий мировые аналоги в разы, а не на проценты, который включает в себя принципиально новые рельсовые электромобили, предварительно напряженную рельсострунную эстакаду и инфраструктуру второго уровня, станции, вокзалы, грузовые терминалы, стрелочные переводы, ремонтные мастерские, энергопереплечение, связь. И там и система управления, еще много чего другого, мне уже язык устал перечислять, а мы это же все спроектировать и сделать. <звы> Если что-либо из перечисленного мы не создадим, или сделаем и покажем частично, или оно не дотянет до высоких требований мирового уровня, и более того не произойдет его, то нашу продукцию никто не купит. То есть вдумайтесь в сложность того, что мы делаем. И конкретно у нас не просто какая-либо модель автомобиля, это тоже электромобиль Тесла, я не считаю его конкурентом, а мировая автомобильная отрасль, в целом отрасль со всей транспортной инфраструктурой, имеющей столетнюю историю. И не просто какой-то там трамвай, а вся мировая же дорожная отрасль, опять же со всей своей транспортной и сопутствующей инфраструктурой которая создавалась сто 100 лет, а то и больше. Важно помнить, что современная транспортная транспортной отрасли за 100 с лишним лет усилиями не тысячи, а миллионов инженеров сформировали современные и очень высокие требования по комфортности, надежности, безопасности, эффективности транспорта и транспортной услуги. И они очень сильно отличаются от, от аналогичных требований во времена Генри Форда и братьев Райт. Поэтому им было значительно проще и легче создавать автобиально авиационную отрасли и выходить на мировой рынок только с небольшой маленькой частью этих отраслей, а именно с достаточно примитивными, на сегодняшний взгляд, транспортными средствами. А еще наши юнибусы сравниваются с айфонами, которые разлетаются, как горячие пирожки, а юнибусы почему-то нет. Но ведь айфон легко продать не только потому, что он хорош сам по себе, ну и потому, что цена в пределах тысячи долларов его может купить любой желающий, без всяких тендеров и международных экспертиз. Ну может там посоветоваться с мужем, с женой там, или с родителями и купит. Не нужно забывать и то, что iPhone как рыночный продукт появился через 31 год после создания компании Apple, в то время как компания «Стронтехнология» была создана всего 4 года назад. Кроме того, нам необходимо продавать не изделие весом 100 грамм, а адресные проекты, резчастоимость которых, даже самых скромных, начинаются от 100 миллионов долларов. С изготовлением поставкой и монтажом сложнейших инновационных металлоконструкций общей массы в тысячи, а то и десятки и сотни тысяч. Причем, чтобы реализовать любой такой проект, являющий не столько транспортным, сколько транспортно-инфраструктурным объектом, необходимо выполнить комплекс работ, которые могут растянуться на годы. Первое. Необходима адресная сертификация комплекса SkyWay, например, городского, а не только его не самой главной части, юнибуса, или в лучшем случае, адресная адаптация технологии природно-климатическим и иным требованиям страны строительства. Второе. Необходимо пройти адресный тендер, чтобы фонд продать это не нужно, где должны быть и представлены другие конкурентные предложения других компаний. Третье. Должны быть пройдены многочисленные согласования с органом власти, а также получены адресные экспертные заключения, как правило, со стороны конкурентов транспорта. Кроме того, что особенно важно, у большинства потенциальных покупателей, ну как и в Екатеринбурге, то есть у заказчиков, на такую дорогую покупку просто-напросто нет денег. И они предлагают нам построить для них объект за наш же счет. Ну как-то не хочется за наш счет строить. При этом никто в процессе получения заказа <coughs> не отменял недопростусловенную конкуренцию. Интересно, много автомобилей продал бы Генри Форд и вообще смог бы он создать новую отрасль, если бы самые читаемые газеты США, Нью-Йорк Таймс <coughs> и Вашингтон Пост годами писали бы о том, что он мошенник и жулик, что он создатель финансовой пирамиды, которая вот-вот рухнет, что он русский шпион и внук польских шпионов, что у него в его автомобиле нет никаких инноваций. А каждый покупатель автомобиля Форд получал бы сотни угрожающих и оскорбительных писем с требованиями отказаться от покупки. При этом, чтобы в компании Форд не шли работать хорошие специалисты под навязанным недобросовестной прессой предлогом. Вашу компанию все равно скоро закроют, а вас посадят в тюрьму. Для чего это говорю? Ни в коем случае не для того, чтобы пожаловаться, как нам тяжко и сложно работать, нет. Я это говорю для того, чтобы и наши инвесторы понимали реалии, в которых мы работаем, а не витали в облаках, нарисованных инвестиционными фондами, привлекающими инвестиции в Skyway по системе инвестинга. Здесь стоит отметить, хотя в названиях этих инвестиционных фондов и присутствует слово Skyway, вы внимательно сейчас меня послушайте, они не входят в группу компаний Skyway, и я, и наши сотрудники не имеют к их созданию и к детоси никакого отношения. Эти фонды не аффилированы со мной и созданы как отдельный бизнес с одной единственной целью – продажа нашего, нашего специфического товара. Далее в холдингах входящую группу компаний Skyway – это чисто продавцы, и среди них нет специалистов-профессионалов по нашей инновационной струнной технологии. Естественно, любой продавец на любом рынке хочет зарабатывать деньги и проводит, зазывая покупателей собственную маркетинговую политику, которая полностью лежит на его совести, а не на моей или нашей компании за с трудной технологией». Единственная возможность нам влиять на эту работу этих фондов – давать, либо не давать им нашу долю в продажу. Можно, конечно же, и не давать, но тогда инвестиций на развитие технологии не будут вообще. Правда, о нас перестанут плохо говорить и писать, и о нас скоро забудут, так как мы исчезнем с рынка. Наше место займут те же китайцы, так как их мудро правительство щедро финансирует инновации и правные технологии. Мне также задают много вопросов по поводу реферальных выплат в инвестиционных фондах. Как уже сказал, к этим выплатам я не имею никакого отношения, но я могу ответить на этот вопрос другим вопросом. Сколько средств мировые лидеры тратят на рекламу? Уверен, еще больше, чем инвестиционные фонды тратят на реферальные выплаты для этих же целей. Десятки тысяч наших инвесторов, как говорится, работают в поле и тратят на рекламу SkyWay свое время, свои силы и свои деньги. И я не вижу ничего плохого в том, что их труд получает достойное вознаграждение. Я не вмешиваюсь в это, я не делаю это, но я не вижу в этом что-то плохое, что они получают реферальное вознаграждение. Это нормально. Они работают. Но остальная часть инвестиций, которая приходит к нам, мы тратим на реальную работу, Ну это видно же. Собственно, как все другие мировые лидеры. И эти инвестиции к нам честно доходят. Хотя здесь ставится немало препон в том числе существующей банковской системой, отживающей свой век. Эта система скоро закончится. Огнитесь а вокруг, и вы сами сможете убедиться в этом. Инвестиции предназначены для создания и развития технологий SkyWay, реально вложены в технологии SkyWay не только в Беларуси, но и в других странах, в первую очередь в объемных Арабских Эмиратах. Поэтому именно с этих позиций нам не следует жаловаться на работу инвестиционных фондов SkyWay. Не надо, я не жалуюсь на их работу. Я просто констатирую, чтобы правильно понимали реалии. Еще даже можно отметить, что в разных странах слово «Skyway» входит в название отелей, магазинов и даже авиакомпаний. И мы также несем никакой ответственности за их работу. Нам подалось три года, чтобы сформировать научный и проектно-конструкторский коллектив, способный создавать конкретно транспортно-инфраструктурный продукт. На первый взгляд, тысячи сотрудников это много. На самом деле это очень мало для решения стоящих перед нами масштабных задач как краткосрочных, так и долгосрочных, по созданию самого крупного бизнеса за всю историю цивилизации. И мы испытываем серьезный кадровый голод. К примеру, у наших ближайших конкурентов созданы, причем для решения более узких задач, инженерные коллективы в десятки тысяч высококвалифицированных сотрудников. Правда, у них на это было не одно десятилетие и соответствующие бюджеты, а у нас на это ни времени, ни денег нет. Мы должны конкурировать здесь и сейчас. То, что многие из наших инвесторов считают лишней тратой времени и денег, большое количество тестовых участков в разных странах, большая линейка вновь создаваемого подвижного состава, интенсивное расширение производства, на самом деле является нашим главным, основным конкурентным преимуществом. Нам все потенциальные заказчики говорят, у вас гибкая технология. Подвижной состав имеет вместимость от двух до трехсот пассажиров, Можете пройти любым пролетом на любой высоте разными вариантами путевой структуры, от легкой до тяжелой, чтобы обеспечить пассажир потоки от тысячи до 50 тысяч пассажиров в час пик. Вы готовы удовлетворить любое наше требование, и вы реально можете все это нам продемонстрировать, в том числе в нашей стране. Поэтому мы выбираем вас, а не тех, кто на рынке сто лет и предлагает неэффективные дорогие транспортные технологии, будьте давным-давно сертифицированы. И вы это сделали в кратчайшие сроки с нуля за небольшие деньги при постоянном сопротивлении и травле. Поэтому мы вам верим. Когда мы начинали, разве было известно, что из ложных обвинений, спровоцированных желтой прессой, в Литве у нас все отнимут, попытаются посадить меня в тюрьму? А в Беларуси уже белорусская желтая пресса будет годами клеветать, и нет ложь осковея и его создатели, что сформирует у большинства местных чиновников стойкое мнение о незбросовственном Беларуси, строителей финансовых пирамид и потемкинских деревень. Вот это пресса желтая считает Потемской деревней. Вот это все. А было ли известно заранее, что нам не продлят участок земли до длины 20 километров? Хотя мы потратили на этот землетвор более двух лет и собрали 16 согласований с печатями, начиная от газовиков, связистов, энергетиков и заканчивая лесничеством, пожарниками МЧС. Но нам отказали на уровне администрации президента и исполкома Минской области. Да, я обещал скорость 500 км в час, но это не для городского транспорта, всего расстояния между станциями менее одного километра, а для высокоскоростного международного юнибуса, которым необходим при комфортном ускорении 1 метр в секунду в квадрате путь разгона порядка 10 километров, это только путь разгона, и столько же километров для торможения. Вот там мы можем получить 500 километров в час. Поэтому, к моему большому сожалению, никто не сможет увидеть скорость 500 километров в час здесь, в Экотехнопарке, на участке длиной 0,9 километра. И эту скорость 500 километров в час увидят, правда, года через 2-2,5. Быстрее такие масштабные тестовые трассы не строятся, Наши арабские друзья и партнеры, которые выделили нам участок земли длиной 25 километров именно для этой цели. А примерно еще через полтора-два года наши партнеры увидят и скорость, превышающую 1000 километров в час, на что также выделен участок земли длиной еще больше 60 километров. На такой гиперскоростной фуровакуумной технологии я начал работать более 40 лет назад. И в научной монографии «Струнная транспортная система на Земле и в космосе», переизданной в этом году в третий раз, вы можете ее приобрести, эту монографию. Приведена даже иллюстрация, нарисованная акварелью. В те времена еще не было компьютерной графики. Подводный фуровакуумный тоннель через океан из Лондона в Нью-Йорк, 6 часов пути и пассажир Окажется на другом континенте, причем быстрее и безопаснее, чем на самолете. И такие масштабные проекты не пугают наших арабских партнеров. Они, наоборот, вдохновляют их, как и программа Spaceway, вынесение земной индустрии в космическое пространство. Я услышал недавно от Высокостана чиновника Эмиратов такие слова, сказанный мой адрес. При этом он держал мою руку двумя руками и смотрел мне в глаза. Мы счастливы! Что вы пришли в нашу страну с прорывными технологиями. Наш дом это ваш дом. <звы> Кстати, пару лет назад я услышал белорусского чиновника такого же уровня, министра транспорта, правда уже бывшего. Совсем другие слова, которые бы сказаны здесь, в нашем доме, вот в гостевом доме.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 Некоторые помещения там усилены бронезащитой, так как, например, при скорости свыше 500 км в час при разрушении тестового колеса осколки могут разлететься на несколько сот метров. Подобные случаи бывали и автомобилистов, и у железнодорожников, и мы, не хотим, и мы хотим избежать этого еще на стадии проектирования. Эти исследования нам жизненно необходимы, чтобы обогнать всех и навсегда. Например, железнодорожники вот уже почти 200 лет совершенствуют колесо и его гребень, у которого десятки разновидностей. Казалось бы, что в этой железяке еще можно совершенствовать, но это не так. Совершенствование любого технологического продукта должно продолжаться весь жизненный цикл технологии. а в транспорте это сотни лет, а не так, сделал что-то, получилось и забыл. Нет. Иначе конкурент очень быстро догонит и перегонит нас, а разработчик со всеми собранными инвестициями канет в небытие. Кроме Беларуси, являющейся северной страной, мы стоим инновационные центры технологии Skyway уже в тропическом исполнении в Объединенных Арабских Эмиратах. В Шарже на территории технопарка Американского университета, где мы получили 28 гектаров земли, создается инновационный транспортно-инфраструктурный кластер Skyway, Здесь планируется построить городскую пассажирскую грузовую тестовую демонстрационную комплексы с трассами Дино по 2,5 км что позволит дочистка России 150 км в час. В Беларуси с тестовым трассом длиной 900 метров мы такие скорости получить не можем. Эти тестовые дороги нам необходимы не только для получения высокой скорости для сертификации с в тропических условиях, но и для демонстрации высокой производительности, производительности струнных дорог. Грузовые «Иниконты» и траки смогут перевозить здесь морские 40-футовые контейнеры и грузы массой до 30, 35 тонн, а городские и пригородные сочлененные юнибусы смогут вместить с комфортом до 300 пассажиров. Такой большой и тяжелый транспорт мы также не смогли бы продемонстрировать в Беларуси, так как эстакады в Экотехнопарке не рассчитаны на такую большую нагрузку. Первая фаза проекта ⁇ с гибкая путевой структурой протяженностью 400 метров, со всей инфраструктурой, инженерными сетями, автомобильными дорогами, станциями, вип-исполнениями. И первым в Эмиратах деревянным домом э, мы получили даже специальное решение короля, ну, шейха Шаржи на строительство дома, потому что законы в Шарже за, в, в Эмиратах запрещают строить деревянные дома. А там и разместится наша штаб-квартира в SkyWay, достраивается и тестироваться вместе с тропическим уникаром примерно через два месяца. В Обудавии мы там не просто трассу, мы всю же инфраструктуру. Даже для того, чтобы разровнять территорию и поднять до требуемой отметки, там несколько сот тысяч кубометров земли пришлось привести, песка. То есть там не только опоры ставятся. Там много работ ведется. В Обудавии мы будем создавать мировой центр технологии Skyway для международных высокоскоростных перевозок со скоростью до 500 км в час и гиперскоростных перевозок в форвакуумном со скоростью более тысячи километров в час. К этим работам мы планируем приступить осенью этого года, так как процедура землетвода столь притяженного участка заняла более года. Инвестиции в этот проект составят около миллиарда долларов. Без тестирования и опыта промышленной отработки транспортно-инфраструктурных комплексов, скайвы, городских, грузовых, высокоскоростных, международных, в природно-климатических условиях, аналогичных адресному проекту, не будет ни одного заказа. Сейчас нам это стало абсолютно очевидным, хотя даже год назад мы не знали, что это является обязательным негласным условием для получения заказа на адресный проект. А поскольку реальные процессы сдвинулись, проекты сдвинулись на восток, в тропике, где руководство стран есть потребность в новом транспорте и на проекты, даже масштабные, есть деньги, то мы не продолжили биться головой в глухую стену в той же Белоруссии и России, а пришли в эту удивительную арабскую страну через открывшуюся для нас инновационную дверь. Сейчас нам стало понятно, что никакие иници... инициаторы и активисты-сетевики из инвестиционных фондов не способны привести нас к адресным проектам. Они своим непрофессионализмом, кавалерийскими наскоками отталкивают, скорее даже отгоняют и отпугивают, потенциальных заказчиков от технологий Опыт Австралии, Индии, Индонезии, да и других стран, того же Вьетнама это подтверждает. Хотелось бы также осветить один, еще один вопрос, которым интересуется часть наших инвесторов, а именно криптовалюта. На самом деле мы ею не занимаемся специально, ведь крипта – это побочный продукт нашей более масштабной программы. Это супер важная для всех нас программа, создание надежной системы безопасности и интеллектуального управления струнными технологиями и адресными проектами SkyWay, которые со временем объединятся в единую мировую сеть Transnet с миллионами, а затем и миллиардами пользователей, по которым будут курсировать миллионы рельсовых автомобилей с названиями начинающимися на Юне, где ежесекундно на миллионах бортовых, линейных и диспетчерских компьютеров будут происходить миллиарды управляющих, контролирующих и расчетных транзакций, то есть серии операций по обмену информации в результате которых в системе будут носиться изменения. И вся эта работа будет происходить под защищенным технологиям блокчейн. Поэтому в транснете должна быть своя расчетная единица, аналог криптовалюты, которую не надо манить специально. Образно говоря, каждая опора при проезде небо а будет манить токены выплачивая дивиденды владельцу этой опоры за ее использование. Вот для чего нам нужна крипта, на самом деле. Такая система поможет избежать временных проволочек, ошибок и сведет к минимуму негативное влияние через K фактора. Кроме того, блокчейн способен обеспечить сохранность элементов и объектов с помощью криптографических методов. Например, благодаря этой системе струнной рельсы невозможно будет подделать или заменить на некачественный аналог. Добытый токен – это единица учета, которая будет использована для обеспечения цифрового баланса в активе любого адресного проекта. Таким образом, расчетная единица в системе SkyWay станет обеспеченной реальной экономикой, чего нет ни в одной крипте, и будет тем крепче, чем больше будет адресных проектов и тем тем больше будет перевозиться по ним пассажиров и грузов. Именно технология блокчейн позволит во всех проектах, использующих струнные технологии, объединить экономику, управление, транспортной перевозке пассажиров и грузов, энергетику, телекоммуникации и связь в единый коммуникационно-инфраструктурный комплекс, охватывающий планету и заходящие в ее самые глухие уголки. И вот здесь кроется разгадка почему криптовалюта SkyWay до сих пор не выпущена в свет? Многие же задают себе этот вопрос. А потому что она идет в связке с адресными проектами. И у нас есть план. Это произойдет скоро, очень скоро. Тогда, когда будут подписаны контракты в общей сложности на сумму порядка 10 миллиардов долларов. Еще раз подчеркиваю, это произойдет достаточно скоро. Ряда обстоятельств, перечисленных ранее, более подробную информацию о наших планах я раскрывать не могу и не буду. Народная мудрость гласит, хочешь нас смешить Бога, расскажи Ему о своих планах. Если совсем коротко, не вдаваясь в подробности, то у нас есть еще одна цель, не план, а цель. На международной выставке Экспо 2020 в Дубае дисковые будут обширна экспозиции. Мы будем иметь все возможности, чтобы подписать контракт, еще примерно на 50 миллиардов долларов. И мы к тому времени будем полностью готовы. У нас будут созданы производства для серийного изготовления подвижного состава, элементов э, рельсострудных, эстакад и инфраструктуры не только в Беларуси, но и в других странах. А также будет осуществлена опытно-промышленная отработка и сертификация транспортно-инфраструктурных комплексов Skyway не только в северных, но и в тропических условиях. И мы это сделаем. Вы видите, как мы быстро все работаем, да? В этом году произошло еще очень знаковое событие для нас. Skyway был определен в числе партнеров и экспертов по программе устойчивого развития Организации Объединенных Наций в инфраструктурной технологии «Умные города». Это говорит о том, что в «Умных городах» будущего предпочтение будет отдано самому экологичному, самому эффективному и самому безопасному транспорту второго уровня – SkyWay. «Строй SkyWay! Спасай планету!» Спасибо за внимание.